Всем привет, с вами Александр. Проезжаю около площади Победы, еду показывать вам жилой комплекс Невский, находится на северо-востоке Калининграда, можно сказать даже на севере, навигатор показывает сколько ехать, 17 минут 6,3 км, это самый короткий маршрут, сейчас 16 часов 10 минут, конечно это еще не самые большие пробки, но все-таки идет дождик и движение такое плотное. Конечно, когда будет 5, там 6 или 7 вечера, то время, чтобы доехать, займет больше. Ехать вам придется, наверное, минут 30, может быть, даже 40. Подъезжаю уже к этому месту, Невского 220. Заняло где-то у меня 17 минут. Но, опять же, пробки пока не собрались. Так что вы не рассчитывайте, что вы сейчас в пик будете добираться за это время. Вот этот вот домик, это есть свой комплекс Невский. Чтобы туда доехать, нужно так съехать сюда проехать под дорогой чтобы от комплекса сходить, например, погулять к форту номер 3 нужно вот так вот будет обходить как я сейчас еду, это примерно километр 100 метров потому что там дорогу нельзя перейти Потерятом получается этот, ну не парк, ну типа такая зона, где можно погулять. Вот впереди этот шоколад. выйду сейчас из машины прогуляюсь расскажу вам о ценах вот я вышел из машины вот этот вот домик жилой комплекс невский какие здесь минусы Ну минус это вот эта вот дорога она достаточно шумная дальше особо вот погулять где-то какие-то парки ну может быть конечно что-то здесь вот и есть но не знаю если вот этот вот парк ну, так называемый Форт номер 3. Но чтобы туда добраться, нужно где-то километр пройти пешочком. Потому что дорогу вы здесь не перейдете. Придется вот именно так, как я ехал на машине. Там вот так вот нужно будет идти. И вот здесь вот потом идти. И туда гулять уже. До Ашман парка перейти через ЖД пути. И по самому кратчайшему пути, улочками, то это где-то километра два. Если ехать на машине, то нужно будет ехать вот тут вот, то это 4 километра. Также до Верхнего озера примерно отсюда 4 километра, может чуть меньше. Из плюсов этого места, то что вы можете всегда уехать без пробок на море. Минут 15-20 и вы в Зеленоградске. То есть это достаточно большой плюс, если вы любите море. Также обратно, когда возвращаться, народ будет там в городе в пробках, потому что все же вечером, в субботу, воскресенье возвращаются, и стоят большие пробки, чтобы вернуться домой. А так вам будет, конечно, полегче. Также, в принципе, в этом направлении не очень большие пробки. Добираться даже в час пик до сюда, ну, может быть, полчаса. Конечно, бывает и дольше, но это достаточно редко. Так что расположение этого комплекса, я бы не сказал, что оно плохое. То есть в нем есть и минусы, и есть и плюсы. Также из плюсов то, что стоимость квартиры здесь ниже, чем, например, на Дадаево или на Артиллерийской. Итак, по стоимости жилья Выписал объявление из Авида, я ничего здесь не продаю, если что Однокомнатная квартира 40 квадратов с ремонтом 3 миллиона 100 тысяч рублей Без ремонта 2 миллиона 400 тысяч рублей Однокомнатная квартира 45 квадратных метров с хорошим ремонтом 3 миллиона 750 тысяч рублей Решайте сами, дорого это или дешево Двухкомнатная квартира, 53 квадрата, с ремонтом 4 миллиона 200 тысяч рублей. Здесь, кстати, смотрите, еще есть детская площадочка небольшая. Трехкомнатная квартира, 75 квадратных метров, без заделки, 4 миллиона 650 тысяч рублей. Здесь тоже, видите? детская площадочка. Пишите в комментариях, хотели бы вы жить в таком жилом комплексе. Конечно, главный минус это вот эта дорога. Ну, наверное, есть люди, которым особо это не мешает. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите, какой жилой комплекс показать. С вами был Александр.